Субтитры Благ, благ, о-о-о, о Пусть от будет ветром пасть, Все Валерий Меня. Чтобы ни происходило никогда, я знаю, никогда ты не подведешь меня. Спасибо тебе, Господь, спасибо тебе, Боже, как ты благ! как ты благ! как ты добр, Бог, как ты добр каждому из нас, Боже, Что вновь открыли глаза сегодня, что вновь поднялись, что можем ощущать и связать и понять. Спасибо, Бог, спасибо Бог, Господи, ты так благ! Ты так благ. Что сердца бьются наши Бога, что глаза видят Господь, Что можем приближаться к Тебе, Господь наш. что можем беспрепятственно приходить к престолу Твоему, Благодарим Тебя, Очи, благодарим Тебя, благодарим тебя, Иисус, благодарим Тебя, Дух Святой, благодарим тебя, Господь, святый, святый, святый Бог. Чем прошение на языке нашем было, Боже, ты знаешь его досконально Прежде чем что-то говорить тебе, ты знаешь, Боже, все наши мысли Ты знаешь все о нас, Иисус, ты знаешь все, Господь, каждую клеточку, ибо ты создал нас, Бог Наш Господь, что сокроем от тебя, что мы можем скрыть от тебя, Бог Ничего, ничего, Боже Спасибо Тебе, наш Господь, что Ты так добр, что Ты наполняешь силой Божьей, когда мы слабы, что Ты даешь, Господь, помощь, поддержку, когда мы совсем утратили надежду. Наш Бог, спасибо Тебе, что мы можем парить, как орлы, Господи, что мы можем быть на Твоих высотах, Боже, двигаться, Господь, к Тебе навстречу. Спасибо Тебе, спасибо, родной, спасибо, Боже, спасибо. Ибо только ты даешь силу, только ты даешь силу на литр. Спасибо, нет другого источника, к которому мы могли приходить, от которого мы могли бедать.